Так, ну что, можете посмотреть на проект и можем его обсудить. Что вам тут нравится, что вам здесь не нравится. Э -э, хотите, пожалуйста, вот вам там пишите мне постоянно размеры, еще что-то такое. А, вот видите, здесь квадратуры нет, это отличие. Раньше все время писали, сколько метров квадратных, какое помещение. Теперь нет этого. Что-то меняется, в общем, постоянно что-то вот... Какое-то видоизменение происходит в любом случае. Вот. Это главный вход. Здесь зашли. Ниша для шкафа, гардероб, туалет для гостей. Проходим дальше. Здесь комната. Здесь уже идет кухонная зона, остров. Здесь кухня, здесь зал, грубо говоря. Выход на террасу один на улицу. Дальше заходим сюда. Здесь камин. Камин. Первая, да, первая комната, вторая, ну это спальня имеется в виду, третья, три спальни здесь получается, три, вот это четвертая, не знаю, может быть она, даже вот у нас не указано почему-то, что, такое предназначение, ну для, для комнат, это очень странно, она посмотреть, кстати, на другом проекте, на бумажном, этот идет, он как бы как воды не боится, снега и так далее, для уличных таких работ, и, Здесь, здесь еще один туалет находится в торце. Здесь вход в комнату хозяйки. Вот, здесь душ для него, для нее и сауна и выход на улицу. Также эта часть она накрытая, то есть терраса. Терраса здесь под навесом находится. Ну и, соответственно, здесь тоже навес есть спереди. Вот так что, давайте. Обсудим, говорите, как вам нравится, не нравится, что там вам, э, что вы считаете правильные решения, что неправильные решения. Для меня здесь, в принципе, достаточно все просто, все более-менее логично, никаких особых замечаний в моем случае здесь нет. Я ничего не могу сказать. То есть у меня как-то вот, вот этот момент, он обязателен. Скажем, в моем понимании, мне кажется, что это очень-очень удобно на практике. Входишь в комнату хозяйки, из нее есть выход обязательно на улицу, на террасу. Здесь там корзинки для грязного белья, грубо говоря. Дальше через нее попадаешь в душ, и через душ попадаешь в сауну. Все, вот это вот, для меня вот этот комплекс, он грамотный, без проблем. Два выхода, то есть утром проснулся кофе набрал вышел на террасу попил кофейка здесь зашел по большому счету и вот здесь кстати в чем комнату... а вот на чем хочу заострить внимание ваше вот на этом моменте Вот это грамотное решение на самом деле вот здесь гардероб здесь главный вход да здесь гардероб здесь ниша ниша будет шкаф я не знаю может быть для обуви. для обуви будут какие-то ящики полки и так далее и здесь туалет. Вот это правильное решение. Очень правильное. Я на практике могу сказать, что я вот жил в квартире. У меня тоже было примерно то же самое. Только там, ну, по коридору заходишь. Есть какой-то длинный коридор. И там в торце у меня был э, санузел. И комнаты как-то вбок шли. И кухня. Вот. И в чем преимущество вот этого решения? Ты не проходишь, э, скажем, в туалет сюда. И вот этот песок ты не разгоняешь, да, мусор уличный. Не разгоняешь, не растягиваешь никуда по дому. Вот это важный момент тоже. Этот, это грамотно в данном случае. Мне здесь очень, ну, это нравится. Ниша это такое, ну, спорное, ну, не знаю. Мне кажется, такое не хорошо, не плохо, без разницы. Вот. Я бы поставил, наверное, просто для обуви сюда какой-то ящик, и все. Зашел, обувь здесь складывается убирается здесь гардероб раздвижная дверь заходишь верхняя одежда вся находится здесь и дальше уже проходишь в туалет и если приходишь в туалет грубо говоря да как бы ты не шел ты вот этот песок который вот здесь в этой зоне будет ты его не будешь таскать в разные стороны это очень хорошее решение В принципе по большому счету дом достаточно типовой простой не знаю хороший на мой взгляд то есть, давайте жду от вас тоже какого-то э, ваших решений, пожеланий или что ваши хотелки нравится, не нравится. Давайте обсудим это.